Сегодня четверг вечер И я вышла по делам Ну и покажу вам, что же есть На пятничном рынке В полном объеме сюда, он будет сюда. работать сюда. Всем привет, дорогие друзья Сегодня четверг вечер Я нахожусь на пятничном рынке Сегодня он уже начал работу Иду сейчас в магазин тканей Хочу кое-что там приобрести И покажу вам что творится у нас тут на улице Халани вечером Уже, кстати, не так жарко, но днем жарит просто нереально Ну и в конце этого видео покажу вам цены на фрукты и овощи на пятничном рынке Который начинается, кстати, в четверг В описании смотрите видео, где я рассказываю о ценах, по-моему, в июне месяца, в начале июня И там есть ссылки на все на все э, рынки, которые есть в Алании и в окрестностях. Ну а сейчас давайте пройдем по улицам и посмотрим, может найдем что интересное. Вот так вот выйдя из офиса, я встретила подписчиков из э, Москвы. Лера. Как тебя Костя. Саша. Саша. Вы какой раз приехали в Аланию? В Аланию О, первый я а в себе отдыхали уже. Четыре года вот это. И так вам? Сидей не очень, а здесь прям Ну потому очень что здорово. здесь больше, больше да, в городе. После такого отдыха уже как не хочется ехать куда-то. Вот. У нас сейчас друзья отдыхают в этом. Гипсофиле. Гипсофиле. Мы с ними встречаемся. Они говорят, что там вообще искать зеленый. Ну, Чтобы они надо... сходить. Ну, вы молодцы, ребята. Берите все примеры вот с этой семьи, потому что они молодцы, они не только сидят, у вас отель All Inclusive, да, они не только сидят в All Inclusive, но они ездят, все смотрят, развлекаются, молодцы, молодцы, вот так и надо отдыхать, потому что мы с Айханом, когда отдыхаем, мы тоже же самое, ну максимум два дня в одном городе, мы с ребенком, немного немножко потяжелее, как тебе, Ланя, нравится? Да, Ланя. Турки так радуется, когда это... О, Аланья спор, Аланья спор. Как вам море? Теплое. Теплое, но у нас на пляже камни, я вот сели всю ноги, я подрала его к Ну, есть такое, да. В следующий раз приедете, берите на Клеопатрию. Да, мы уже да. подумали, что Мы думаем, вообще апартаменты да. Мы на ужин-то были один раз Да, Здесь мы с Серега ужинаем, у тебя в городе, потому что... А, я... это... Тогда вам мол inclusive точно не нужен. Берите апарт-отель. Там есть и кухонька, и гостиная, все. И как раз на Клеопатры их очень много. И в обе. И недорого. Берите лучше Клеопатру, То что там тоже в обе пляж, где-то камни, где-то песок. Клеопатра вообще самая лучшая. цены такие более-менее. В общем, вы тоже приезжайте в Аланию. Ребята, советуете? Да. Ну что, друзья, вот так вот гуляя по улицам Алании, я случайно встречаю своих подписчиков. Сейчас пойдем... Кстати, я проголодалась, Айхан пошел на курсы вождения. И сейчас мы сходим... А, давайте сходим в мою любимую кафешку. Сейчас посмотрим. Я, конечно, кушать не буду, но сейчас посмотрим, что Ахмед Уста, Махмуд Уста, что он сегодня дает покушать. Может быть, когда Айхан вернется... Мы туда посмотрим, какой у них сегодня рацион. Ну и потом я вам говорила, я хочу иду в магазин тканей, кое-что купить, потому что этим летом я ношу только белые рубашки и хочу как-нибудь украсить. Ой, посмотрите, какие котики Рыжий какой классный. Посмотрите, они все такие добренькие. Как тебя зовут, котик? Ты чей? Ой, какой красавец. Посмотрите на рыжего, просто царь. Ну что ты? А большие такие, красивенькие. Так, ладно, пойдем смотреть еду. Сейчас посмотрим. Здесь ли наш. Здесь ли наш. Здесь ли наш. Так, обед, кстати, уже закончился. Но сегодня у них рис, фасоль, кугиневач. Кугиневар. Баклажан. Курица. Какой-то лесной кибаб. Aa, кабачок свежий и вареная курица с картошечкой, ну конечно же, пастор, рис, чорба традиционный аланийский суп и, Aa, и еще вот такой суп, который я ee, var, и лентамин с чечевицей кашайвар, кашайвар, в общем, друзья, вот так вот выглядит самый обычный турецкий ресторан. Здесь, кстати, расположена у нас ветеринарка. Но я иду... Я иду. Вот здесь ветеринарная больница. Кто не знает, прям в центре Алании. Здесь можно сделать прививки, приобрести всякие аксессуары. И сейчас... Здесь, кстати, недалеко расположен мой врач, зубной. Но сейчас мы идем в магазин с тканями. Здесь продается мясо. Вот так вот. Мясной лавки. Мясо сколько стоит, не знаю. Пишите в комментариях. Если хотите отдельный обзор на мясную лавку, я сделаю. Здесь у нас аптека. Постепенно начинает наполняться пятничный рынок. И, друзья, здесь есть магазин ткани, где я всегда покупаю ткани, очень классные. И, кстати, я делала обзор на этот магазин, ну вот такой не очень большой, и на магазин с пряжей, поэтому можете посмотреть. А сейчас мне нужна ткань с пайетками. Есть вот такая, есть вот такая. Но мне нужна либо белая, либо, либо серая. Не знаю, интересно, сколько она и в какую цену. В общем, пишите, если вам что-нибудь понравится. Вот такая вот золотая тоже есть. Сейчас посмотрим. А, смотрите, здесь много разных. И даже не однотонные они для каких-то интересных платьев. Сейчас узнаем. Даже вот такая вот какая-то вышивка. Но ну, вы знаете, тучанки очень любят всякие интересные вещи с блестяшками. И... Ну вот они, ткани с паетками, которые мне нужны. Я уже вижу фиолетовые. Я не знаю, можно мне туда пройти или нет. Черная. Вот такого плана. Сейчас посмотрим. Вот как раз, да. Вот такая вот мелкая мне нужна. Как раз мой цвет есть. И серенькая тоже есть. Сейчас прикуплю себе, а потом покажу вам, для чего я ее. Её... Для чего я ее покупаю А так в этом магазине очень-очень много разных тканей Поэтому ссылка будет в описании Приходите, покупайте Друзья, в этом магазине Всегда происходят очень странные вещи в один день приходишь, все очень дружелюбны Сегодня я пришла Было такое ощущение, что продавщица мне даже продавать ничего не хотела Поэтому я ничего и не купила В общем Сейчас Сейчас просто прогуляемся Еще чуть-чуть вечер наступает вечер очень классно прохладно не знаю в какую сторону пойти в ту сторону пойти или в эту в ту сторону мы уже ходили давайте пойдем тогда в эту сторону как раз в сторону рынка потому что я вам обещала показать цены вот здесь на уже начинается рынок такие небольшие небольшие лотки. Здесь бананы по 4 лиры. По 3 лиры. Черешня. Черешня 3 лиры. В общем, рынок достаточно длинный. В ту сторону я обычно не хожу. А здесь можно прогуляться, посмотреть, что продает местное население. Наверное, цены... Цены, наверное, упали. Даже по сравнению с началом июня. Быстренько. покажу вам. Перец, яблоки, баклажаны. Абрикосы 5 лир. Слива 3. 5 лир бананы. Абрикосы 5 лир. Помидоры 4. Огурцы, фасоль красная, черешня, яблоки. Так, уже начались яблоки, надо покупать свежие яблоки. Авокадо еще нет? Мерова. Арбузы. Арбуза обычно вот с этой стороны, в пятницу здесь очень много народу, сейчас килограмм арбуза 80 курушей. завтра будет дешевле. Дыня 3 лиры, арбузы килограмм 1 Биртаны мы и биркило. Карпуз астраханский. Астраханский деиль. Манавгатский. Шутка чутка. Недан карпузлар. Манавгат. Манавгат. не за мань бащлиала не за мань ай, Майста, Вот такой вот. So, <laughs> <laughs> вот такой вот Вот такой вот приветливый продавец Арбузов сказал, что астраханский Но я его сразу раскусила, что они не астраханские, а манавгатские. В общем, надо мне тоже купить бананы Четыре лиры Нектаринчики Очень вкусные и сладкие, друзья Я останавливаюсь и сейчас буду покупать. Друзья, вот у этого милого человека я покупаю бананы и нектарины. И сейчас он расскажет про свои фрукты. Мустафовый. Э, ага. яче качественный яшер. Бирмуза яче. Бирмуза яче. Бирмуза яче. Açık яче. Бирмуза яче. Бирмуза яче. Бирмуза яче. Бирмуза яче. Бирмуза яче. Бирмуза Бирмуза Ha, sadece doğru. bir kere evet. şey veriyor. Onun uh, dibinden enikleri çıkar, fidanları çıkar. O fidanlar öbür seneye verir. Ha. o zaman komple atmıyorsunuz sadece fidanları? Komple atmayız. Fidanlar. Onların dibinden, uh, büyük Stidan. şeylerin dibinden uh, ufak uh, enikler çıkar, fidan çıkar. Onlar büyür, Aha. o büyük şey kesilir. Ha, o, o devam ediyor. Ha, tamam. Ve onlar nereden geliyorlar? Это. там Да. Да. Да. Вот Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Сейчас уже, уже иду обратно по направлению к офису. Капуста, очень вкусная, красная капуста. В общем, вот так вот выглядит рынок. Вот так вот выглядит рынок сегодня. Из фруктов мы видели только черешню, клубники. По-моему, клубники уже нет. Сейчас, видите, вот эти вот кладки еще пустые. День завтра будет картошка. И на месте, где продают обычно клубнику, сейчас продают черешню. Ну и чуть-чуть клубники, цен на клубнику нету. Есть зелень 3 лиры. Ну, друзья, в четверг всегда дороже, чем в пятницу. Конечно, не все, но бывает. В общем, вот так вот я сходила на рынок. Вышла на улицу всего на час. Но оказалось очень интересно, встретила подписчиков, одну семью из Москвы и одну э, женщину на рынке, к сожалению, не помню, не спросила, как ее зовут, она быстро ушла. И прогулялась по рынку, купила различные фрукты, поэтому, друзья, обязательно приезжайте в Аланью. Ну а на этом я с вами прощаюсь, всем всего хорошего, пока-пока.